Всем привет, ребята! Как и обещал, мы записали любительский клип на мой трек «Падали листья». Сегодня он находится в монтаже, завтра он выходит официально на канал. Приветствуется все, лайки, дизлайки, ваши комментарии, ваша критика. Нам нужно знать все полностью, я читаю, поэтому... Ждем полностью вашего мнения. И еще раз хочу повториться, клип абсолютно любительский, он снят на одну видеокамеру, э, просто сделан пробник. Э, вот, э, хотим вам показать, что из этого получилось. Все завтра заходите на канал, всем, что вечера по московскому времени. Жду ваших комментариев, жду ваших лайков, дизлайков. Всем до новых встреч!